Всем привет! С вами я, Бурт Наталья, и вы на моей фитнес-кухне. Сегодня предлагаю вам три рецепта из очень полезного, вкусного, сезонного овоща из капусты. О пользе капусты вы можете прочитать в сообществе на моем YouTube-канале. Итак, первую, для первого рецепта нам понадобится... Пол килограмма капусты, 1 морковь, 1 лук, перья зеленого лука, одно яблоко, один лимон, апельсин, немного соли по вкусу и для заправки оливковое масло. В первую очередь капусту мелко шинкуем. Постарайтесь сделать это как можно мельче. Капуста для этого салата нужна сладкая, без горечи. Отправляем капусту в салатник, слегка присаливаем. И слегка отжимаем до мягкости. Затем апельсин очищаем от кожицы. Нарезаем мелкими кубиками. Постарайтесь, чтобы апельсин у вас был для этого салата сочным, сладким. Как понимаете, от ингредиентов зависит сам вкус салата. Апельсина отправляем к капусте. Затем лук и яблоко очищаем и отжимаем. Нарезаем мелкими кубиками. Яблоко для этого салата желательно взять кислинкой. У меня сегодня это семеренка. Я считаю, что именно этот сорт для этого салата просто идеален. Яблоко также отправляем в салатник. Затем морковь. Очищаем. Натираем именно на крупной терке. Отправляем в салат. После чего перья зеленого лука мелко измельчаем. И отправляем туда же. Сок половины лимона. Хорошо отжимаем, обильно поливаем салат. Но если у вас лимон достаточно мелкий, возможно уйдет весь. Затем салат заправляем оливковым маслом. Хорошо перемешиваем. В принципе салат готов. Пробуйте, если нужно, добавьте соли. Мне достаточно. Салат получается очень Вкусным, сочным, оригинальным достаточно на вкус. Его яркий, насыщенный цвет обязательно поднимет вам настроение. Салат готовить заранее не нужно, настаивается ему не надо, но и на второй день тоже не оставляйте, так как его вкус портится. Обязательно приготовьте этот салат, зарядитесь хорошим настроением, положительной энергией и витаминами на целый день. Для второго рецепта нам понадобится 1 килограмм куриного фарша. В принципе, вы можете взять любой другой, который любите. По 150 грамм цветной капусты, брокколи, одна большая морковь, луковица, пару зубчиков чеснока, 2 столовые ложки овсяных хлопьев, соль, перец по вкусу и специи, которые вы любите. Я лично добавляю имбирь. В подсоленной воде слегка привариваем. Цветную капусту и брокколи. Затем в фарш добавляем 2 столовые ложки овсяных хлопьев и хорошо его перемешиваем. Затем туда же отправляем соль перец, специи, которые вы выбрали, снова хорошо перемешиваем и оставляем фарш настояться на несколько минут для того, чтобы овсяные хлопья пропитались соком мяса и разбухли, стали более сочнее. Затем лук очищаем, нарезаем мелкими кубиками и отправляем его к фаршу. То же самое проделываем с чесноком, измельчаем, отправляем туда же. После чего капуста, которая уже остыла, мы ее нарезаем мелкими кубиками. Да, и я не сказала, капусту долго варить не нужно. Буквально закипела пару минут и достаточно. Капусту нарезали, отправляем к фаршу. То же самое проделываем с брокколи. Мелко нарезаем, добавляем туда же. После чего свежую морковь очищаем, натираем на крупной и добавляем к фаршу полученную смесь хорошо перемешиваем пробуйте если нужно добавляйте по вкусу еще соль перец ваши специи и из полученного фарша формируем тефтельки Выкладываем их на смазанный противень, либо блюдо. Растительным маслом смазываем. На противень, в принципе, вы можете положить фольгу. Значит, получается из такого количества ингредиентов 12 тефтелек отправляем их в разогретую духовку до 180 градусов приблизительно на 40 минут вот такая вот красота у нас получается подавать тефтели лучше всего с гарниром из овощного рагу тефтели получаются очень сочными, вкусными, легкими, но в тот же момент и достаточно сытными для приготовления последнего, третьего блюда нам понадобится 1 кг капусты, 2 луковицы, 4 яйца, 1 большая морковь, перышки зеленого лука, столовая ложка муки, соль, перец по вкусу и немного паприки. В первую очередь лук измельчаем на мелкие кубики, отправляем в сковороду и слегка обжариваем. До золотистости доводить не нужно, просто до мягкости. Затем морковь очищаем, натираем на крупной терке и также отправляем в сковороду. Перемешиваем с луком, слегка обжариваем тоже до мягкости. После чего шинкуем капусту. Старайтесь сделать это достаточно мелко. Весь килограмм капусты шинкуем и добавляем в сковороду. Капусты получается достаточно много, возможно, даже вам будет неудобно перемешивать, но не переживайте. По мере того, как она будет готовность готовиться, ее количество будет становиться все меньше и меньше. Итак, капусту мы перемешиваем с луком и морковью, накрываем крышкой и слегка протушиваем. Чуть позже. Добавляем соль, перец, паприку. Снова хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и доводим до готовности. В этот момент отдельно взбиваем 4 яйца. Слишком взбивать до пены не нужно. Можно сказать, что просто перемешиваем. Затем в готовую капусту добавляем взбитые яйца, туда же отправляем 1 столовую ложку муки и все хорошо перемешиваем. Мешайте до тех пор, чтобы не получились комочки с муки. Хорошо перемешали и потом в полученную смесь добавляем зеленый лук, предварительно перышки лука измельчаем и добавляем капусте снова все хорошо перемешали и отправляем нашу капусту в Сковороду предварительно ее хорошо смазываем растительным маслом, с капусту выкладываем и хорошо разравниваем. В этот момент лучше всего сковороду взять поменьше размером, чтобы запеканка у вас получилась выше, пушнее, сытнее. Значит, разравниваем на сковороде, накрываем крышкой и на медленном огне готовим 15 минут. Затем с помощью блюда переворачиваем на другую сторону и снова под крышкой еще 15 минут минут готовую запеканку лучше всего подавать со сметаной украшаем зеленым луком сверху запеканка получается необычная вкусной знаете, что-то подобное между омлетом и капустным пирогом. Если у вас нет времени заворачиваться с капустным пирогом, то как раз рецепт этой запеканки для вас. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Всем пока!